Нам повезло. Нет такой акулы, у которой я не пошарил бы в Там какие-то бумаги. Очевидно, это один и тот же документ на трех языках. Трудно разобрать. Вода просочилась в бутылку. От слов остались одни обрывки. Давайте дополним один документ другим. Да-да. Что не хватает в английском тексте, добавим из французского или немецкого. Глаз. Глаз. Го. Глаз го. Принесите им. Ассистант, помощь. Принеси, окажите им помощь. Таня, Таня. Британия! Гонь! Гонь! Остров Южный! Гонь! Записывайте Макнавс! 7 июня 1862 года трехмачтовый корабль Британии из Глазго! Потерпел крушение. потерпел крушение в южном полушарии. В южном полушарии. Я, бросил Я бросил этот документ под 37 градусом 11 минутами широты Покажите помощь Иначе погибнем. Иначе погибнем. Капитан. Но где же произошла катастрофа? Этого мы не знаем. Широта указана. 37-я параллель. А долготы не разобрать. Размыть не видно. Гоним. Долготы не гони. Гони. Потагони. Конечно, патагони. Это капитан Грант. Капитан Грант? Да. Капитан Грант. Глазго. Британия. Капитан Грант. Помните, несколько лет назад он обратился с названием Шотландца. И не было ни одного бедняка в нашей стране, который не отдал бы ему свои последние шесть пенсов. На эти деньги он построил корабль и отправился на поиски. Свободной земли для твоей родины. Неужели нельзя спасти этого замечательного человека? Обратимся к лордам адмиралтействам. И это все, что вам известно? Документы не ясны. Мы не можем послать спасательные судно. лорд. Неужели Адмиралтейство даст погибнуть этому отважному человеку? Бессмысленно перерыть всю Патагонию ради одного человека. Мы уже выбросили миллионы на поиски Франклина. Мы не можем снаряжать экспедицию, обреченную на неудачу. Миссис Елена, к нам с берега прибыли двое детишек. Они во что бы то ни стало хотят видеть мистера Гленарвана. Где же они? Мы бы хотели видеть мистера Гленарвана. Мистера Гленарвана сейчас нет. Я его жена. Может быть, я могу заменить его? В газете напечатано, что у мистера Гленарвана на яхте Дункан имеется сведения о капитане Гранте. Я дочь капитана Гранта. Меня зовут Мэри, а это мой брат Роберт. Мисс Грант? Мисс Мэри! Ну, что? Горды отказались послать спасательное судно. Они не могут забыть, что капитан Грант шотландец. Никто не хочет помочь нашему отцу. Мисс Мэри Грант. Значит, нет надежды на спасение. Тогда мы сами должны спасти его. Мэри! Мой мальчик. Но как это сделать? Если каждый шотландец дал моему отцу шесть пенсов, то его сыну они доверят еще один пенс. И этого хватит, чтобы спасти капитана Гранта. Ты прав, мой мальчик. Джон, запретите ему это. Сын капитана Гранта будет хорошим моряком, мисс Нерис. Когда у вас тут завтракают? В девять. Да когда же у вас тут завтракают? В девять. А -а -а. Ну, с кем я имею честь говорить? Э -э -э Жак Паганель. Жак и я Сен-Француз. Липа Ганель, секретарь Парижского географического общества, член корреспондент географических обществ Берлина, Бухбея, Дармштада, Лейпцига, Петербурга, Вены, Нью-Йорка, почетный член Восточно-Индийского Королевского института географии и этнографии и прочее, прочее, прочее. Миссис Елена Гленорман. А вы кто молодой человек? Джон Мангун, капитан судна, на котором вы находитесь? Как вы попали к нам? Я плыву в Индию, а мы плывем в Патагонию. Как в Патагонию? Да, Дункан идет в обратную сторону, в Патагонию. Как в Патагонию? Дункан, да. В Да. Дункан. Патагония? Да, да, да, да, да, да. Ночью в тумане я сел не на то судно. Это могло случиться только со мной. А с вами это уже случалось? Да, да. Я намеревался сесть на Скотию, отплывающую в Индию. Я же и сел на нее. Я же и спать лег в шестой каюте. Но не на Скотти, а на Дункане. Послушайте, вы, наверное, никогда не были в Индии. Вы же все равно совершаете увеселительную прогулку. И стоит только повернуть руль? Нет. Мы плывем в Патагонии не ради прогулки, а чтобы спасти потерпевшего кораблекрушения капитана Гранта. Спасти капитана Гранта? В таком случае я счастлив что хотя бы по ошибке попал на это судно, плывущее с такой благородной целью. Поедемте с нами. Господин консул! Вы с нетерпением ждали ваше возвращение, господин консуль. Э -э, я навел справки. Корабль капитана Гранта никогда не был у наших берегов. Этого не может быть! В документе ясно сказано. Гони, 37-я параллель. Мы решили, что это Патагоне? А капитан Гранд находится внутри страны. А бутылка? Для того, чтобы бросить бутылку в океан, надо находиться, по крайней мере, на берегу океана. Или на берегу реки, впадающей в океан. Это идея. И при том гениальная. Что же вы предлагаете? Я предлагаю. Пересечь Южную Америку по 37 седьмой параллели. Только опасности ради спасения нашего отца. Опасности? Кто здесь произнес слово опасность? Только не я. Речь идет о легкой прогулке 1400 километров, которая займет едва один месяц. Следите по карте, мы начинаем наше путешествие на Чилийском побережье, в том месте, где его пересекает 37-я параллель. А, проходим Антукский каньон, минуем Тисниду водопадов, а, оставляем лошадей, улов, багаж и взбираемся на кордильеры. Что? Да это сущие пустяки. Каких-нибудь 12 тысяч футов над уровнем моря. Легкий подъем по ровной и гладкой дороге. Карижская мостовая. Несколько часов в пути, и перед нами открываются снежные вершины и низвергающийся водопад. Яулихас, мы преодолеваем треющиеся пороги этого водопада, идем дальше, выше, выше, и вступаем в царство вечных снегов. С гребня перевала, с высоты 12 тысяч фунтов мы увидим необозримые снежные поля, изрезанные голубыми трещинами. Оставив направо знаменитый вулкан антон мы легко спустимся по отлоге склона и, наконец, очутимся в помпасах Сталинаса. Нашли? Где на мере улети Куаминь? В ущельях Сигеря? Мы найдем нашего отца. Где бы он ни был, мой мальчик, мы его найдем, хотя бы нам пришлось для этого пройти весь земной шар по 37-й параллель. Но вы забыли про дун дорогой, Паганель. А! Пока мы пересекаем Южную Америку с сушей, Лунган тем временем обогнет Огненную Землю и подойдет к мысу Бедара, где примет нас на борт вместе с капитаном Градном. Но кто же останется с нашими дамами? Я, да. Когда мы вдвоем пересечем Южную Америку? Э, Нет, в таком случае, да, сварка? Э, я, я. Вы мой помощник, Джон, и вам мы беряем самое дорогое, что у нас есть. такой переход, и мы останемся без лошадей. Не лучше ли было бы взять проводников? Я а проведу вас через кордильеры лучше всякого проводника. Я знаю эту дорогу, как свою квартиру. Капитан. Капитан. Подсинитесь. Жил Атон. Кавитан. Он объездил много стран и не раз он бороздил океан. Раз пятнадцатилетом одевался и оду. Улыбнитесь, ведь улыбка ⁇ это флаг кораблям. Капитан, капитан, подчинитесь. Только смелым покоряются морям. Как будто приехали. А. А. а. а. Я говорил вам, Фу. что по эту сторону кордильер спуск очень удобен. Очень удобен. Очень. Dear Robert, Я вижу Роберта Стреляйте! А? Стреляйте! Нет, не могу Стреляйте сами Нет, не надо. Вы убьете Роберта. Стреляйте. Только осторожно. Кто это выстрелил? Роберт, возьмите его, он жив. Жив. Э, э, Жак Паганель. Э, Тальков. Тальков. По араукански значит гром. Это имя дают заловкость в стрельбе? Мы разыскиваем капитана Гранта, потерпевшего кораблекрушение у берегов Патагонии. Вы нашли сына? Помогите найти отца. И его отца. Таука! Мэри, я хотел вам сказать... с ней таука чудит беду. Ничего не видно. Мисс Мэри. А? Если бы вы знали. Проклятый туман. Я не слышу, что вы говорите. <coughs> Мисс Мэри. Если бы вы знали. Говорите громче, я не слышу. Неужели вы не видите? Здесь веноклят ничего не видит. Костер! Теперь вижу, вижу. Вы видите, как я сейчас... Там ответ, ответ, ответ. Неужели нет больше никакой надежды разыскать моего отца? Нет, Роберт. Тридцать седьмую параллель, даже если пришлось обойти вокруг света. Тридцать седьмая параллель. Милый Паганель, расскажите нам про тот путь, по которому мы пойдем. 37 седьмая параллель. Она пересекает Южную Америку, проходит через Атлантический океан, острова Тристан-Дакуни, южнее мыса Доброй Надежды, дальше через Индийские моря, через остров Святого Петра э, в амстердамском архипелаге, затем проходит по Австралии. Австралия? Дальше? И по выходе из Австралии, боже мой, какая чудовищная рассеянность! А, ведь мы искали капитана Гранта там, где его никогда не было. Мы прочли в документе то, чего там никогда не было. Австраль. Слово французского документа означает... Что же оно обозначает? Австралия. Австралия. Вот где надо искать капитана Гранта. Ваша новая гипотеза и, наверное, ошибочна. Я вам докажу свою правоту. Ваши сомнения будут побеждены. Это будет самая большая победа, которую когда-либо французы одерживали над англичанами. Да. Если вы в этом так уверены, Нет. то мне остается сказать только одно. В Австралии! В Австралии! В Австралии, друзья! В Австралии! Мне тяжело расставаться с вами. Благодарю вас за все. Вот мой отец. Когда мы его найдем, я расскажу ему про вас. Ты похож на своего отца, Амиго. Мы еще не нашли моего отца, а теперь теряем вас. Мы обследуем побережье и двинемся вглубь страны. Тем временем вы ведете Дункан в Мельбург, запасаетесь углев и ждете нас там. Я живу здесь 30 лет, и за это время ни один корабль не терпел кушения у наших берегов. Вы ничего не слыхали о нашем отце? В записке капитана Гранта ясно сказано, Австралия, 37-я параллель. Я, Ваша милость, ничего не слыхал о капитане Гранте. Если капитан Грант жив, он находится в Австралии. Кто это? Это Айртон, работник моей фирмы. Говорите, Айртон! Говорите все, что вы знаете. Говорите. Говорите, Айртон! Говорите! Я служил боцманом у капитана Грант. Волна смыла меня с палубы и выбросила на берег. С тех пор я не видал моего капитана. Вот. Моя матросская книжка. Подпись отца. Так где же произошло крушение? На противоположном берегу Австралии. На страшных рифах бухты Туфольда. Надо вернуться на ваш корабль, идти в бухту Туфольда и там искать капитана Гранта. Это невозможно. Дункан ушел в Мельбурн за углем. Давайте пересечем Австралию с сушей, по 37-й параллели. Сэр, возьмите меня с собой. Я буду вашим проводником и помогу найти моего капитана. Охотно. величайшего географа Англии от скромного географа Франции цветы Австралии. Хозяин, надо покормить животных и подковать мою лошадь. Иди, подковать там надо. обычай иметь подковы. Благодаря этому легко разыскать заблудившихся лошадей по их следам. Сто фунтов стерлингов уплатить колониальная полиция тому, что доставит живым или мертвым бежавшего каторжника Бен Джойса или его сообщников. Управление колониальной полицией. Таким образом, дальнейшее путешествие становится опасным, с нами женщины. Для хорошо вооруженных и решительных людей несколько беглых каторжников не страшны. Я готов идти вперед. Так поступают все, кто служил под командой моего отца. Местные болезни. Как будто была лошадь. Сюда! Сюда! Помогите! Кто-нибудь! Какая странная местная болезнь. переправить мне этот день. Вы сами видите, дорогу размыло, проехать невозможно. А это, скоро спадет вода? Я думаю, не раньше месяца. Если позволите, ваша милость, я готов отвести приказ вашему кораблю немедленно отправиться в бухту Туфольда. А как же вы сами переправитесь на тот берег? А я попытаюсь по этому берегу добраться до Мельбурна. И дней через десять вернусь с подмогой для переправы. Хорошо. На рассвете отправляйся. Ландия! ЛАНДИЯ, ЛАНДИЯ, ЛАНДИЯ, ЗЕЛАНДИЯ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ. Вы уверены, что мы на правильном пути? Еще одна гипотеза. Гипотезы вели науку. Ах, вели, вели. Нас они уже завели. Но Ландия, Ландия. Возьмите сигару. Сигара успокаивает. Ландия, Ландия. Зеландия. Новая Зеландия. Айртон, как странно, что уцелела только та лошадь, которую подковал кузнец. Случайно. Вот, вот, смотри, смотри, след три идет от самой таверны. ха ха ха полезная трава, этот гастрологил. Че животные. Подохли. <laughs> Сейчас я получу приказ капитану Дункана, и через четыре дня мы станем безраздельными хозяевами океана. Лупка придумана, да. Начина Бенджай. Хочите ему на перерезку, отрезайте дорогу к лагерю. Держи, Роберт. Не волнуйтесь, Мэри. Он, вероятно, своим новым другом Айресоном. Скачите вверх по течению. Там есть мост. А я получу приказ капитану Дункана и прямым путем в Мельбурн. До скорого свидания на борту Дункана. что это? Кто это? Айртон? Айртон? Да. Скорее предупредите мистера Дэн Айртон, Лен Джойс, бегите, мисс Елена. Я готов ехать. Предлагаю Джону Манглсу отвезти Дункан в бухту Туфольда на восточном побережье Австралии. Австралии? Ну, конечно, Австралии. К 37 градусу широты. Может быть, вы могли бы рекомендовать меня капитану? Джону Мангельсу, рекомендую вам Айертона. День Джайто! Возьмите! Вы его поймете, я его повешу! Let's go. Стреляйте. Да. Дайте веревку, пока этот негодяй доскачет, мы должны успеть из бухты Туфельда предупредить Мальбург. Яхта Дункан из Мельбурна не прибывала сюда, в бухту Туфальда. По сведениям синдика Мельбурнского порта мистера Эндрюса, Дункан... 18-го текущего месяца выбыл в неизвестном направлении. Сюда он не прибывал. Наш Дункан в руках пиратской шайки Бен Джойс. Каким путем мы можем вернуться в Европу? Конечно, через Окленд. Через Окленд? Не потому ли вы рекомендуете этот странный маршрут, что Окленд лежит на 37-й параллели? А я даже и не знал об этом. Для географа это непростительно. Да? Да. Вот, капитан Галей на своем бриге Макари идет к Новой Зеландии в Окленд. Пассажиры возьмете? Сколько человек? Шесть из них две женщины 60 фунтов день и вперед Мы доплывем, дитя мое. Острова эти расположены к югу от Тасмании, Поистине райские уголки. Необозримый океан сквозь розовую ограду коралловых рифов Омывает горячий песок побережья. Прозрачные фрустальные струи бегут с голубых гор орошает цветущие долины. В тенистых кущах слышится журчание. Это природные фонтаны, выбрасывают к изумрудному небу свои голубые струи. Свежести, прохладной воды. А, раппи! Джон! Дорогой Джон! Мисс Мэри! Ура! Какое счастье, Джон, что вы оказались у берегов Новой Зеландии. Аэртон приведет мне ваш приказ. Как? Аэртон здесь? Да. Аэртон на борту у нас. Хаустин, приведите его сюда. Есть. Пришлось связать Айфон. Он подбивал команду, вопреки моему приказу, повернуть Дункан в Австралию, в бухту Туфль. Я не понимаю. Ведь вы и должны были идти в Австралию, в бухту Туполь. В Новую Зеландию, согласно вашему приказу. Как в Новую Зеландию? Покажите приказ. Предлагают Джону Мандельсу отвезти Дункан на восточное побережье Новой Зеландии. Новой Зеландии? В тридцать седьмом градусе широты. Это вы писали? Аганэ? Я? Я слишком был увлечен моей новой гипотезой. Хорошо еще, что вы не послали Дункан к северному полю. Но вы сами вы видели. Кушайте. Вы сами знаете, Банжойс, что ждет вас? если вы попадете в руки молодчиков из королевской полиции. Бен Джойс, скажите правду хоть раз в жизни. Хорошо, я вам все расскажу. Я служил в королевском флоте, и за то, что я, шотландец, не пожелал выносить офицерские пощечины, и однажды ответил, меня сослали на вечную кадру. Я бежал. Полиция гнала за мной по пятам, чтобы повесить меня на первой рей. Тогда, в Глазго, я поступил на корабль капитана Гранта. Я побегал в его дело. Обида разрывала мое сердце. Пощечины горели на моем лице. А свободная земля, которую мы искали. Была так далека. Я не хотел больше ждать. Я поднял бунт. Айертон, скажите, где мой отец? Он высадил меня на западном побережье Австралии, а сам поплыл в Новую Зеландию. А -а -а. В Новую Зеландию? Я был прав. В Новую Зеландию я. Зеландия в документе. Это ж Новая Зеландия. Идите это. увидеть хоть какой-нибудь корабль, чтобы на нем помчаться туда, где оставил я вас, где осталась моя родная страна, откуда бы я снова мог пуститься на поиски новых земель. Но за все это время только два или три раза на горизонте показался Паулес. Промелькнул и скрылся. Так прошло два с половиной года. Наконец, вчера я вдруг заметил на Западе легкий дымок. На утром я увидел, что яхта приближается к нам тихим ходом. Я увидел шлюпку и лишился сознания. Я решил, что это смерть. Но от счастья не умираю. Мы были спасены, и мои дети раскрыли мне свои объятия. Мы можем двинуться в путь, да? Да, Ну, это кажется, конец. Капитан, я надеюсь, мне будет возвращена свобода. И я смогу вернуться на родину. Ваша просьба будет исполнена. Благодарю вас, Сэр. Несмотря на все преграды, я не отказался от своей высоки. И если мне не суждено ее осуществить, то мои дети добьются того, чему я отдал всю свою жизнь. Я все верю, что настанет день, когда последний бедняк будет хозяином своей независимой родины.